Семена спасения надеясь на добрый плод. Так долго удобряем землю и ждем, что семя прорастет. Мы взор свой убираем с леня, чтоб веру. Нам не потерять Надежда видит выше зрения. В терпении продолжает ждать Кто сможет в испытании Иисусу все доверить Когда в душе смятение, когда лишь тьма вокруг в славы одеяния отчаяние заменит. Да есть надежда, не опускайте рук, да есть надежда, не опускайте рук. Путь лежки. Пусть не ищет сердце, но в страхе Божьем пребывай. Есть завтра, в этом нет сомнений. Надежду в Боге сохраняй. Пусть Божий не дает бы прежним сердце с высоты, пусть вера естество надежды живыми сделает мечты, кто сможет в испытании Иисусу все доверить, Когда в душе смятение, Когда лишь тьма вокруг. Славы одеяния, отчаяние заменит, На Господа надежда, Не опускайте рук, Кто сможет в испытании, Иисусу все доверить, Когда в душе сметение, Когда лишь тьма вокруг, Тем Славы одеяния, отчаяние заменит. На господа надежда, не опускайте рук. На господа надежда, не опускайте рук. На господа надежда, не опускайте рук.